Приветик, рада вас всех приветствовать. Ну что ж, я прилетела домой с Турции. Честно говоря, очень устала в аэропорту находиться, когда улетали с Турции. Что-то как-то там все так медленно. Процесс вот этот вот происходил. Как сказать, регистрации, да, проходили через таможню очень долго. Я не скажу, что там были какие-то досмотры специальные проверяли температуру. Ничего такого не было. Единственное, когда мы сдавали багаж, там стоял вот такой вот антисептик. То есть, кто хотел, в принципе, мог обработать себе руки. но Просто что-то они такие там медлительные. У меня такое было уже ощущение, что я уезжаю не с Турции, а с, этого, с Таиланда. И у них собай собай полный. То есть, они вообще никуда не спешат. Ходят как вот, извиняюсь, конечно, не в обиду им будет сказано, но как сонные мухи. Просто, когда еще особенно не поспишь ночь э, на чемоданах в аэропорту вот это все так долго это все так медлительно э, что хочу сказать по по поводу там вот были ли там кто-то в масках или нет э, в этот раз то есть мы сейчас улетали из второго терминала то есть когда я прилетела в турцию нас э, мы прилетели в первый терминал как я рассказывала ну и я покажу вам это в своих видео Народу, в принципе, не было. То есть прилетел, по-моему, наш только самолет, ну и, возможно, еще какой-то один. То есть там, в принципе, быстренько такси разбежались, разъехались по автобусам, и аэропорт снова был пустой. Сейчас, конечно, улетало народу гораздо больше с этого терминала номер 2. Видела в масках многих людей, потому что, ну, видимо предосторожности боялись также я видела в аэропорту сами сотрудники но кстати не все а, тоже некоторые в масках и они все в перчатках кто в резиновых вот в которых полы ну, например моете да кто вот в таких в которых вот парикмахеры волосы красят то есть вот такие вот тоненькие перчатки ну, то есть как-то вот так вот все вот. в принципе никакой такой не ни, ни кифтиши ни паники ничего также по прилету здесь в Самаре у нас тоже никаких таких особых досмотров не было, быстро прошли таможню, без проблем тут же забрали чемодан, чемодан через ленту пропустили, и все, и я, можно сказать, что освободилась очень быстро. То есть кто-то вот до моего отъезда говорил, что о, там какие-то температуры мерят, там куча-куча-куча всего проходишь, какие-то детекторы. Ну, тепловизор тепловизор вот. Ничего этого не было. То есть, никакой паники. Вот. Ну, вообще, как бы я думаю, что не мешало бы, конечно, проверять температуру, потому что все-таки там и европейцев же много, и немцев много улетало. Вот. Ну, по крайней мере, этого не делают. Так что вот сейчас я еду домой на такси. Может быть сегодня уже к вечеру когда немножечко отдохну, выложу на свой канал youtube уже свой первый ролик который я записала в турции уже непосредственно на свою камеру то есть монтирую и выложу так. ну в общем я уже скоро подъеду домой вот, и буду работать над монтажом своих видосиков И мы с вами встретимся в моих следующих видео. Так что до новых встреч и всем пока-пока!